В предыдущих сериях Медведь обманом заставил Машеньку убивать, что поспособствовало ему получить место на троне леса. После чего он создает армию зомби, чтобы засрать интернет. Попутно убивает Машеньку. Лошади это не нравится, и он решает воскресить Машеньку, ведь только у нее достаточно сил, чтобы одолеть Медведя. Но что-то пошло не так. Маша снова откинулась, медведь потерял контроль над зомби и обратился за помощью к лошади. А наша доблестная полиция, как обычно, пытается раскрыть дело об убийстве Машеки. Я кое-что нашел. Вот. Эй, Колфелдс, блять! Ты дело расследовать будешь? Это мог сделать лишь один человек. Детектив, но почему вы так решили? Да потому что у нас персонажей в сериале раз-два и обчелся. Кто здесь? Не двигаться вы арестованы! Я ему предупредительный в ногу не стоит! Хм. Я думал, твоя лаборатория не такая... гейская. Ко мне девушка переехала, и это она тут все переделала. Ага. Расскажешь это сокамерником, петушок. Эй, у тебя что-то на лице. А? Что? Это была боль! Ну же, злой гений по прозвищу... Лошадь. Признавайся. Мы знаем, что это ты убил Машеньку. Что? Нет! Это все Медведь. Это он убил ее дважды. Но вам с ним не справиться. Вам понадобится помощь. Я знаю, кто вам сможет помочь. Я смогу помочь. Продолжение следует.